которая была написана в 1914 году. И это не только красивые строки. Дело в том, что сто лет назад люди действительно не знали ни о расширении Вселенной, ни о большом взрыве, ни о том, что происходит внутри звезды, ни о происхождении химических элементов. Благодаря развитию науки вы уже знаете ответы на эти вопросы. Предлагаю сегодня поиграть чтобы вы могли рассказать об этом. Итак, первая игра «Что, где, когда». По картинке или видео вы называете событие или процесс, который вы наблюдаете, и рассказываете, где и когда это происходит. Итак, вам слово. Это образование звезды из облака водорода. Столкновение ядер легких элементов и образование более тяжелых элементов. Нуклеосинтез жизни. Синтез гелия из водорода. Выделение энергии при термоядерном синтезе. Термоядерный синтез две звезды. Образование планетарной туманности. После гибели красного гиганта. Белый карлик образуется в центре туманности и остается после того, как туманность рассеется. Синтез углерода из гелия в красном гиганте. Цепочка термоядерных реакций в массивной звезде на финальной стадии. Нейтронная звезда или черная дыра остаются после взрыва сверхновой, в зависимости от массы звезды. Образование железного ядра. Железо ⁇ последний элемент, который синтезируется в звезде. Гравитация побеждает и сжимает звезду, когда заканчивается термоядерный синтез. Коллапс звезды. Взрыв сверхновой после того, как прекратилась термоядерная реакция в геотрек. Образование элементов тяжелее железа при взрыве сверхновой. Столкновение нейтронных звезд. Взрыв килоновой. Белый карлик высасывает вещество из красного гиганта, потом он взорвется. Образование нейтронной звезды. Эволюция звезды средней величины. Эволюция массивной звезды. Все верно, отлично. Переходим ко второй игре. Здесь вам нужно быстро выбрать правильный ответ или ответы и отметить их на своем мониторе. А я буду поочередно показывать ваши результаты. Итак, поехали! Благодаря этому элементу загорели звезды. Подорот, верно? Этот элемент синтезируется в ядре до тех пор, пока звезда находится в стабильном состоянии. Гели, отлично! Этот элемент синтезируется в ядре, когда звезда находится на стадии красного гиганта. Углерод. Да. Белый карлик состоит из... Кислорода и углерода. Верно. Углерод становится топливом для звезды, Когда заканчивается запас гелия, и это происходит в ядре массивной звезды. Отлично! Термоядерный синтез в массивной звезде прекращается, когда образуется железо, верно? Как сверхновая взрывается в конце жизни массивная звезда. Отлично! В звездок синтезируются элементы, Какие? Углерод и железо. Верно. Эти элементы синтезируются во взрывах сверхновой и килоновой. Золото-уран. Отлично. В процессе термоядерного синтеза водорода в гели. зажигается звезда. Верно. Образование этого элемента означает скорый конец жизни массивной звезды. Железо. Верно. Элементы тяжелее углерода образуются в массивной звезде. Верно. Железо образуется во взрыве белого карлика в массивной звезде. Отлично. Элементы тяжелее железа синтезируются. Во взрыве сверхновой и теллновой, точно. И последняя игра. Назовите, когда и где образуются эти элементы. Гели синтезируются из водорода, когда зажигается звезда. Углерод синтезируется из гелия в красном гиганте. Эти элементы образуются в массивной звезде. Железо последний химический элемент, который синтезируется в массивной звезде. Элементы тяжелее железа синтезируются во время взрыва сверхновой. Золото-платина синтезируется при столкновении нейтронных звезд. Видите берели борт. Образовались при реакции скалывания в космических лучах. Все верно, отлично. И на сегодня все. Пока.